Здравствуй, поморский край, Встретились мы с тобой. Долго меня к тебе дорога вела Моей непростой судьбой. В снежном краю, где звонки сосен ряды, Душу очищу я. Здесь дом течет до края земли Необозримая. Вечная Снегами луна Северная Двина Этой земли тысячелетняя даль Индоевропейский исток Отсюда вышли наши предки тогда На юг, на запад и на восток Первый гений всей русской земли Отсюда свою мудрость унес Туда. И затерявшись вдали, удал его рыбный обвал, но всегда в его сердце оставалась она — северная длина. Обратно умчить, я не небе привет передам. Но сюда я непременно вернусь, вернусь по своим следам. Если бы Бог мне подарил второй шанс, новую жизнь держи. Выбери то, к чему стремится душа, я бы ее так прожить, чтобы было. Северная длина, чтобы была видна из моего одна. Северная длина.